Че, лети в Москву. Погнали. Да, сейчас находимся в аэропорту Пулково. Завтра у нас в 11 утра в Москве съемки у, пожалуй, второго блогера по известности в России по тематике бизнеса у Сергея Касанко. братан я свой ну, я, если... конечно я стал мне на работу <соценно>